мы находимся на поселке Кочегарка города Варвалка очередной вчерашний подарок от украинской армии достался местным жителям последствия вы видите разрушен частный дом повалено красивое деревце но слава богу по крайней мере все живы попрятались Пострадавших, слава Богу, нет. Жители находились в подвале. Поэтому есть только разрушение как таковой дома. находимся на очередном адресе, куда вчера, 11 числа, практически в 11 часов вечера, прилетели очередные подарки от украинских фашистов. По-другому этих людей назвать никак невозможно. Вы видите, в этом доме очень много детских колясок и вещей. А вот и сама жительница этого дома. Зайчик, скажи, пожалуйста, ты испугалась вчера или нет? Испугалась. А что еще было очень страшно тебе? Она бакает в этой стороне, и в этой, и в этой, везде бакает. И дом бомба прямо попала. Прям в дом попала бомба, да? Да. Папа, мама живы? Да. Ну, слава богу. Скажу ну, скажи, раз мы перед вами стоим, то мы живы. Скажи спасибо дяде Порошенко. Софа, скажи. Вот таких детей бомбит украинская армия. Перед вами маленький сепаратист, как они нас называют. О том, человек, который вообще еще в этой жизни только ребенок. Прямое попадание практически от дома. Ничего не осталось, как вы видите. Наверное, на этой качельке уже не скоро покатаются, детки. Помимо дома, пострадало, конечно, еще и имущество этой автомобиля. И вот, пострадал. И вот... Пострадал зайчик? Да. Сейчас я мол... Да сейчас, поди, у бабу, ты, ты, ты, ты. Собака тоже перепугана и практически даже не реагирует на чужих людей, даже не галкает. Практически остались без жилья, и теперь, как видите, просто напросто живут на улице, в том числе и питаются. Зайка. Марина? Ариночка. А, Скажи, зайка, а что случилось вчера вечером? Ничего. Как ничего. А на, вот это... На вас бомба упала. На вас бомба упала? Да. И дом разрушила. Он упал. Упал дом. Угу твою лошадку тоже обидели да что И ты мне... что ты хочешь тем дядям сказать которые сделали это зачем нас бомбили нас ты хочешь чтобы мир был чтоб да. не бомбили Говори, значит, говори. Я, я хочу, еще больше не бомбили, я хочу мир. А как фамилия этого дяди, который бомбит? Порошенко. Порошенко. Это не дядя, это урод. Ну и вот еще очередной адрес с повреждениями от украинских дебилов. По-другому их никак не назовешь. Ни воинской части, ни военных. Никаких либо объектов здесь нет. Повреждается структура. Городская. Как видите, повреждены. Трамвайные провода. Транспорт получается в эту сторону. Теперь уже городской не ходит. службы восстанавливают повреждения порванные троллей убирают вот так мы восстанавливаем сами наш родной город